Так приветствую, друзья. Сейчас буквально за 10 минут вам расскажу 6-7 инструментов, которые помогают строить тысячные команды. Покажу, как это работает. Покажу, как через автоматизацию воронки, автопостинги, автовебинарные комнаты, программы, лендинги и так далее, и так далее, как создавать такие тысячные команды и как прогревать каждый день по 30 тысяч контактов. Давайте с вами познакомимся. Меня зовут Сергей, мне 33 года, в сетевом 6 лет. 5 лет специалист по автоматизации, да, автоворонки, чат-боты, таргетивные рекламы, сайты, лендинг и так далее. Построил команду больше 15 тысяч партнеров, заработал в интернете больше 8 миллионов рублей за предыдущий год. Этот кейс сейчас буквально месяц назад, да, за месяц привлек 4,5 тысяч заявок это да, заинтересованных партнеров, которые хотят зарабатывать, также развиваться в интернете и так далее. Первую линию подключил 98 партнеров, и доход уже за первый же месяц вышел на 13 650 в день. А дальше, давайте быстренько мы пробежимся, я покажу, расскажу, как работает вся эта система, как можно внедрить свою компанию, свою команду и получать каждый день по 200-400 по 400 заявок. Так, смотрите, изначально, да, что такое воронка? То есть многие про нее слышали, автоворонки, воронки боты, но так и не понимают до конца, как эта система работает, как она вообще выглядит. Вот так вот изнутри да, нормальная автоворонка выглядит, состоит из сотни блоков, да, которые отвечают каждый за свое действие, за, свое, за свой функционал. То есть в двух словах теперь да, примерно расскажу, как это работает. То есть у нас есть несколько систем. Первая система, которая собирает вашу аудиторию да, целевую, то есть это инвесторы, предприниматели, фрилансеры, мамы в декрете, кого угодно можно собрать отовсюду, с Телеграма, с ВК, с Ютуба, с ТикТока, с Инстаграма. То есть собирают свою целевую аудиторию через систему, другая система их добавляет в ваши подготовленные чаты, группы, Telegram, каналы, там ВК-группы, ВК-страницы и так далее. И есть боты, которые их приветствуют, да, отправляют сообщения. Есть боты, которые отправляют им автовебинарные комнаты. Есть, которые запускают там сообщения. То есть они прогреваются в течение года в этой сеть коллаборации, в этой системе. Да, то есть и вот таким образом. То есть э, за два с половиной месяца мы собрали 30 тысяч контактов, и эти контакты постоянно прогреваются. Да? То есть э, боты их приветствуют, боты отправляют им посты, боты отправляют им э, чеки, отзывы, результаты, кейсы, и люди смотрят, наблюдают. То есть да, мы понимаем, что каждому человеку нужно сделать там, 5, 7, 10, 20 касаний, чтобы он э, посмотрел, понаблюдал, понял, что это действительно круто работает, что здесь зарабатывают, что здесь автоматизация есть, система и так далее, и так далее. И тогда человек уже начинает писать, да, расскажите подробнее, а что у вас за компания, а что у вас за бизнес, а что у вас за система, как можно с вами работать, как можно с вами зарабатывать. То есть, таким вот образом каждый день мне пишет примерно а, 10, 20, 30 человек, да, в личку, там, в Телеграме, ВКонтакте, отовсюду, в боте. Сейчас я вам пробегусь, покажу, как это все выглядит. А, изначально, да, первое, мы создаем такие вот продающие интересные лендинги, их можно сделать там за 10 минут, да, со своим описанием, со своими фотографиями, видеороликом, своими контактами, ссылка на свою воронку, там отзывы, кейсы. Называется программа ру, она бесплатна, можете ей воспользоваться, подготовить, настроить под себя. Дальше, следующая программа, SMM-планер, посты. То есть здесь мы подготавливаем посты, да, посты, и выставляем во все свои соцсети. То есть мы каждый день выставляем посты для того, чтобы прогревать аудиторию, да, чтобы они за вами следили, смотрели, наблюдали, а, и как, как реклама. да, То есть один, один раз увидели, второй раз увидели, третий, четвертый, пятый, десятый раз увидели, опять же, ваши посты, ваши результаты, и все, они начинают сами писать. Расскажи подробнее, да, скажи, а как можно с тобой зарабатывать. Здесь можно сразу выставлять в Инстаграме, в Телеграме, в Вайбере, а, всяких а, программах, да, в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттер, Одноклассники. То есть я вот так вот подготовил 9 своих групп, подготовил вот здесь посты, да, то есть один раз 10 продающих постов, и все, и каждый день просто дублирую и у меня там каждый час выставляется посты во всех своих моих соцсетях, группах, страницах, и в конце вечера бот автоматически их удаляет, чтобы не было такой свалки, да, то есть много куча всяких постов непонятных, то есть бот он их добавляет и потом удаляет. Очень удобно, классно, ваша аудитория таким -то образом прогревается. А следующая программа а, Paper Ninja, да, то есть с помощью этой программы вы можете собрать любую аудиторию а, с любой группы, там, с, опять же, да, то есть здесь у нас есть а, ВК, Инстаграм, Одноклассники, Facebook, а, то есть можете собрать именно вашу целевую аудиторию там, в каждой публичной группе, да, есть там либо инвесторы, либо сетевики, либо предприниматели. А можно пересекающие группы, да, выбрать там пять групп именно вашей тематике чтобы они пересекались в этих группах, значит это точно ваша целевая аудитория. Потом а, отобрать именно, кто был онлайн там ближайшем там, неделю, либо ближайшие три дня. То есть отобрать еще таким образом, что это живая аудитория. Они были недавно в соцсетях, они заходят в соцсети, и э, это не какие-то аккаунты, которые были год назад, а именно онлайн, живые. То есть, и все. И отсюда можно вы, выбрать и телефоны, да, мобильные телефоны. И можно эту базу запустить на рекламу, можно эту базу запустить на рассылку. А все, что угодно с этой базой можно сделать. А самое главное – Многие пишут, говорят, где брать людей? Да, я не знаю, где брать людей, как с ними общаться вообще, где находить контакты. Вот, пожалуйста, программа найдет любую вашу аудиторию. Можно даже спарсить именно с вашего города, можно даже спарсить с вашего района. То есть представляете, в радиусе 500 метров спарсить всю вашу аудиторию и общаться там. Привет, да, вообще вот так вот классная прям у меня вот сразу пришла идея. То есть, привет, я тоже я из Казань, живу там не знаю в каком-то районе и нашел твои контакты. Я сейчас зарабатываю в такой классной теме. У меня есть там прикольный проект, да, прикольная автоматизация, инструменты. То есть, прикиньте, да, вы сразу прогреваете аудиторию, общайтесь с человеком, который с вашего района, с вашего города. Прям классная идея. Воспользуйтесь. А следующая программа бизон <coughs> да, здесь вы можете один раз записать свой небольшой вебинар, это 5-10 минут, и все. И этот автовебинар, автовебинар будет постоянно крутиться. То есть у меня каждые полчаса запускается этот автовебинар. Здесь уже посмотрите, почти 400 человек посмотрел мой вебинар. А вот 406, 406 участников, да. То есть 406 участников уже посмотрели мой вебинар, и после него люди обычно пишут: да, интересно, расскажите подробнее, я посмотрел ваш вебинар, и э, мне интересно, как можно с вами зарабатывать. То есть вы не тратите каждый там каждый день, каждую неделю выходите в вебинар и так далее. Один раз записали продающий вебинар, и программа автоматически выставляет. Это тоже очень удобно и классно. А, следующее. Покажу программу бот. Это тоже наша разработка бот, как раз вот тоже собирается целевую аудиторию с Telegram групп канал, да вашу целевую аудиторию. И здесь сейчас прям пробегусь, покажу, как это выглядит. То есть здесь вот есть аудитория, да, то есть аудитория это то аудитория, которую вы создаете. Вы можете добавить сюда аудиторию: название инвестиции, бизнес там, фрилансеры, мамы в декрете и так далее, до да, предприниматели. То есть прямо разбить их по папкам, и сюда собирать свою целевую аудиторию. То есть вы создали папки, потом мои чаты. Добавляете в чаты, в которые вы хотите собирать аудиторию, чтобы она добавлялась автоматически. да. Потом парсер. Сюда вы вставляете ссылку. да, Например, куда вы хотите спарсить? Ну, в папку «бизнес». Окей, выбрали «бизнес». Введите ссылку. То есть вы выбираете ссылку, где находится ваша целевая аудитория, в какой группе сюда вставляете ее, и бот ее начинает собирать и добавлять уже в папку бизнес. После этого, когда собрали аудиторию, вы запускаете инвайтер. Да, здесь покажу статистику. Инвайтер и добавляете в свою группу. То есть уже добавлено 349 человек, да, буквально там за 3, 3 дня. И осталось добавить 151. То есть я поставил 500 человек добавить. То есть все, вот видите, сами роботы собирают аудиторию, сами добавляют. В чаты потом выставляются посты, прогреваются, дожимаются. И люди во всем этом варятся, крутятся, и э, они начинают сами вам писать. Дальше. Другая система. Сейчас покажу другую систему еще, как работает. Тоже вот есть э, InviteBot. Да? InviteBot – это тоже вы можете сюда привязать 20, там, 40, 50 аккаунтов, сколько угодно сюда можно. Технические аккаунты. Также обучение показываем, где купить аккаунты, какие подключить, как сюда прокси привязать, VPN, чтобы это все работало. То есть уже у меня где-то полгода работают одни и те же аккаунты, я потратил там всего лишь тысячу рублей на нее, и все. И каждый день мне программа добавляется всех технических аккаунтов всех технических аккаунтов в моей группы. То есть каждый день по 400 человек. За 10 дней это 4000 человек, за месяц это 12 тысяч человек, за год это 40-50 тысяч человек. То есть представляете, да, за год 50 тысяч человек, которые прогреваются в вашей системе, и постоянно получают посты, чеки, отзывы, результаты, автовебинарные комнаты. А, то есть вы понимаете, что вручную это но ну, нереально сделать. Собрать 50 тысяч контактов, которые будут за вами следить, смотреть, прогреваться и писать вам постоянно, да, скажите подробнее, хочу к вам в команду. Классно, да? следующая система автоворонка, да, то есть как вы получаете заявки, как вы их обрабатываете. А, то есть здесь вы видите вашу автоворонку, когда переходит человек, вы видите, во-первых, как зовут, да, там, Елена, сколько вам пришло. То есть моя первая линия уже 1616 человек. Это буквально за два месяца. до да, 1616 партнеров первая линия. Здесь вы видите, когда человек проходит воронку, как ее зовут, да, где она сетевой маркетинг, действующий адрес Когда она полностью проходит, мы видим ее Телеграм, мы видим WhatsApp, да, то, что также опять сетевой маркетинг, действующий адрес Мы можем написать ей сразу в личку, пообщаться с ней, да, рассказать, там, Елена там. Добрый день, вы делали заявку, вижу, что вы тоже сетевом, вижу, что вы работаете в проекте Матрица, там, ну и начинаете общаться. Да, я тоже был в Матрицах, там рассказывайте, был такой-то опыт, расскажите, там, например, в какой Матрице работаете, какие у вас результаты, какие чеки, какие отзывы и так далее. Все, вы уже общаетесь с человеком с заинтересованным, который сам вам написал, который сам оставил заявку. То есть это очень классно, вы подогреваете контакты, общаетесь и уже говорите, смотри, у меня есть такая классная система, у меня есть классный продукт, классный проект э, с помощью, и когда у вас такая вот система, это очень классный именно лид-магнит. То, что вы говорите, смотри, у меня есть система, которая за тебя ищет людей, добавляет, приветствует, обрабатывает, запускает воронки, запускает автовебинарные комнаты. То есть она их прогревает каждый день, каждый день, и ваша целевая аудитория сама просто начинает вам писать круто же, правильно? я а говорю, ну, конечно, классно, я тоже хочу. Я устала там прыгать по проектам, ничего не да, не умею приглашать, не умею строить команды, а здесь за тебя все система делает. То есть, И вот таким вот образом вы общаетесь с человеком. Вы можете написать в личку, можете написать от имени бота. То есть внутри этой системы есть внутренний мессенджер. Тоже очень удобно, когда он приходит там по 50, по 100 заявок, то если вы будете всем писать в личку, то Telegram вас заблокирует. Да? А здесь вы можете прямо взять, написать кандидату, отправить либо видео, либо текстом, либо голосом да своему партнеру информацию. И внутри бота общаться. Очень удобно. Здесь в этой системе также вы можете по кнопке «Бизнес» ставить любую презентацию, там ссылку на YouTube, ссылку на Telegram, на PDF-файл, все что угодно. да Здесь есть обучение, реклама, поддержка, настройки. В настройках есть кошелек, да где отображается вся ваша сумма. Есть ваши партнеры, где отображаются. да То есть вы когда общаетесь с человеком, с кем-то там в телеграме, в инстаграме, в ютубе, тикток, бк, вы забываете про то с кем вы общались и где кто находится. А здесь вы находитесь в одном месте, да, все, в одном месте все ваши партнеры. То есть вы там смотрите последний партнер с кем вы общались. Ага, нажали там Юлия, например, да? а, Вы забыли вообще, что это за Юля? Так? Открыли посмотрели, так Юля, телеграм какой-то, вконтакте какой-то. Ага, где работает, помню. Потом нажали написать, посмотрели. О чем вы общались в предыдущих сообщениях. И дальше уже нажимаете, да, там, например, Юля, привет, мы общались с тобой там три дня назад, мы с тобой разговаривали да, про компанию, про систему. Скажи, там уже готова зайти? То есть, вот так вот это работает. Мы не забываем про людей, мы всегда с ними контактируем. Это первое. Второе, здесь есть ваш мой наставник. То есть, человек приходит по вашей воронке, по вашей ссылке, да, то есть, есть ваш контакт То есть человек, если хочет с вами связаться, он нажимает мой наставник, и там отображается ваше имя, Телеграм, Ватсап, и он может с вами всегда связаться. По кнопке автоворонка здесь есть сразу ваша реферальная ссылка, которая привязывается к вам, да. Есть инструкция, обучение, вставить презентацию, как я говорил уже. И таким вот образом все люди привязываются к вам. Это второе. следующая очень важная система рассылка, да. То есть классно. Вот у меня сейчас уже 1600 человек первой линии, и со всеми я не смогу общаться просто физически. И для этого я могу каждый день отправлять им всякие кейсы, результаты, отзывы, чеки. Чтобы они смотрели, следили, как я говорил уже, да. Мы их прогреваем через телеграм-группы, через ВК страницы, ВК группы, через э, автоворонку, да, внутри бота мы отправляем кейсы, отзывы, чеки. Выводим их здесь на зумы, на встречи, на все что угодно. Отправляем какие-то бонусы, плюшки, подарки. То есть, и таким образом вы постоянно прогреваете свою аудиторию. Сейчас хочу показать результат, да, за два месяца, сколько мы собрали партнеров, да, через систему, через эту вот автоматизацию. Так, первую серию систем у нас здесь пришло 1700, 1700, 700 тысяч одна заявка. Вставляете, до да? 7000 заявка. То есть вы прямо можете здесь видеть онлайн, да, как заявки приходят в 11:03, в 11:01. 10.17, 9.59, 9.57, 9.53, 951, 9.44. То есть почти каждые 5 минут, тут даже, да, каждые 5-10 минут приходят заявки. То есть и система их обрабатывает, система с ними общается, отправляет письма, сообщения, чеки, отзывы. То есть вот таким образом мы собрали за 2 месяца 7300 заявок. Это первая да, система. Во второй системе мы привлекли 21 923 заявки. То есть, в общем, да, грубо говоря, 30 тысяч заявок, которые каждый день прогреваются, дожимается, обрабатывается. Люди каждый день смотрят, наблюдают, начинают писать. Да, Кто-то говорит, через месяц, все, месяц за вами следил, смотрел, все, я хочу вступить в команду, хочу вместе с вами работать, зарабатывать. То есть, вот в таком формате, вот в такой вот э, системе, да, сейчас вот еще одна заявка пришла, в 11-11, в сейчас 11-12. То есть, вот в таком формате в бешеном, да, вы можете за год выстраивать по 50 тысяч э, контактов, которые постоянно подливаются, дожимаются, и люди сами вам э, просятся в команду. Фу, ну я надеюсь, вам понравилось, да, классно, круто, создаете вот такие инструменты бесплатные, да, где-то есть бесплатные, где-то платные, все это настраиваете, подготавливаете и внедряете свою компанию в команду и начинаете обрабатывать тысячные заявки сразу, да, сколько все это стоит, чтобы это приобрести, чтобы это получить, всю эту систему автоматизации, воронки, трафики, связки, обучения и так далее. Это стоит всего лишь 90 долларов, да, то есть по нашему курсу это там 5000 рублей с копейками. Это, во-первых, это очень дешево, да, потому что такая система стоит 100, 150, 200 тысяч на рынке, чтобы это все приобрести, внедрить и пользоваться этим. Почему такая сумма дешевая? Еще даже сейчас будет такой шок, да, эти деньги возвращаются вам обратно. То есть еще раз, да всего лишь стоит 5 тысяч с копейками, и эти деньги возвращаются вам обратно. Почему вообще? Как это нам? Зачем это нам нужно? И насколько это выгодно? У нас просто такая стратегия, что мы по такому принципу, по такой стратегии зарабатываем. Да? То есть вы вносите деньги, там 5 тысяч рублей с копейками, и эти деньги лежат на вашем балансе, на вашем счету, и они идут, идут как типа пассивный доход. Да? То есть вам эти деньги возвращаются в течение трех месяцев, и еще потом в течение 10 месяцев вам идет доход сверху. То есть Представляете, получаете систему за 5000 рублей с копейками, деньги вам возвращаются еще и с плюсом сверху. Мы на этом, на партнерке типа зарабатываем, да, также у нас есть здесь партнерка привязана, маркетинг. То есть, когда у нас команда выстраивается, внизу там 1000 тысяч человек, и каждый оплачивает там по 5000 рублей единоразово. Да, то есть, у нас э, 6, 6 видов дохода, там линейный, бинарный, доход с дохода, там, карьерные бонусы и так далее. То есть мы на этом зарабатываем, даем вам ценность, даем вам инструменты, обучения, трафики, заявки, всю эту связку да, мы вас запускаем, чтобы вы могли строить личные команды. И за счет этого зарабатываем. О, ну я надеюсь, я вас немножко удивил, поразил. Да, то есть, надеюсь, для вас было интересно, полезно. Еще раз: система стоит 90 долларов, деньги возвращаете обратно. Вы можете это внедрить в любую компанию. Это работает в любой компании у меня. Четырех компаний я построил по 3-4 по тысячи партнеров, зарабатывал там и по 5 тысяч долларов, по 10 тысяч долларов. Поэтому вы можете это внедрить в любую компанию, да, в любую компанию это внедрить и пользоваться этой системой. Можете присоединиться к нам, работать по нашей стратегии, да, с нашими инструментами, по нашему маркетингу работать, также зарабатывать. То есть вообще вы свободны в выборе, мы вас не привязываем ни к себе никакой либо компании, да, вы можете пользоваться это в любой компании. Если хотите их с нами, вообще добро пожаловать. Фу, так что еще, что еще хотела дополнить? А что самое главное, да, то есть э, проектов очень много. Прям вот это мне больше всего нравится, то что мне каждый день предлагают новый проект, новую компанию. Заходит классная компания, классная матрица, классная криптовалюта, к NFT, это вселенной. То есть компании со всех сторон меня просто разрывают. Я говорю, ребят. Смотрите, если у вас нет инструментов и нет системы, как строить тысячные команды, ну какая разница, вот вы зайдете в один проект, во второй там, в 10 проектов зайдете, вы просто положите деньги туда, вы не умеете приглашать, и вы не умеете зарабатывать. Даже если там есть пассивный доход, пускай 1% в день, но что вы со своих 100 долларов там заработали или с 1000 долларов? Ну копейки. А когда у вас выстраиваются тысячу, тысячные команды по маркетингу, и вы начинаете уже, зарабатывать уже там 5-10 тысяч долларов в месяц, вот это уже интересно, вот это уже классно. Да, то есть многие говорят куда инвестировать где зарабатывать я не знаю инвестируйте свою голову инвестируйте свои знания да в инструменты хватит уже работать старыми методами да то есть я говорю сейчас новый новый мир новое время то есть сейчас криптовалюты, и это вселенная автоворонки искусственный интеллект а вы все пытаетесь лопаткой копать землю уже есть экскаваторы да то есть который роботы которые сами копают вместо вас так что я надеюсь вам было интересно полезно пишите партнеру, который дал вам этот видеоролик информацию Берите эту систему, прям внедряйте, чтобы вас засыпало заявками и засыпало деньгами. Так что не теряйте время, не теряйте деньги и не теряйте самое главное да, время. Потому что время это самый ценный ресурс, который не вернешь обратно, не купишь и не проживешь жизнь заново. Все, всем хорошего настроения, прекрасных больших чеков, классных не знаю партнеров, наставников. Самое главное, здоровья и счастья вам. Всего доброго.